Столица Канады. Бля, вот так и думал, растеряюсь. Столица Канады. Ванкую. Так, ладно, это что за дядя? Гумай, что ли? Нет, нет, нет, нет. Не знаю тоже. Артист очень клевый. Русский? Советский. Советский. Назовись имя и фамилию режиссера фильма Криминальное чтиво. позор фильма позор то какой да, да, да серьезно омерзительная восьмерка тоже смог так, всем здорово, меня зовут Жека, это канал Негодяй ТВ. Это сумасшедшее шоу, которое называется «Вопросы за бабосы». Я приехал в Краснодар, меня пригласили, пригласил человек по имени Валера. Три дня шляюсь по Краснодару и снимаю всякие различные видосы. Помимо этого видоса, еще будет видос на моем втором канале Еширяев, где будут другие разные рубрики, где будет его лог, как вся эта поездка, где там что, куда, как там все это получилось. Все будет на другом канале, а здесь вопросы за бабосы жарище просто вчера был дубак приехал выхожу из самолета было очень холодно а сегодня жара привет тебя как зовут? привет, меня зовут Муся Муся? Муся. это ты сама придумала? нет кто придумал? вообще меня зовут Муслима Муслима? да, это краткая если че, Жека Юля Андрей Игорютик. Можно просто Андрей. Че, щечки-то не очень, да, там растет? Увы. Генетика, да. Это генетика такая. Да если бы мы бы понимали, что сейчас здесь происходит. приехал. Серьезно? Откуда? Ростов на Дону. Как вам Краснодар? Я пока ничего не понял. Мою душу комкайте здесь, да? Ради тебя приехал. ты. Спасибо тебе, братское сердце. Okay. Дай, дай его, как, он, <связано> <чёрный>. <связано> как называется уличный баскетбол? Стритбол. Интересно. Ну что смешного? <связано> это, <связано> все верно. <связано> это стритбол, да. <связано> Какой актер сыграл персонажа, которому принадлежит фраза I'll be back. Сначала пускай Димонин попробует. I'll be back. Это по-любому знаете, да? Знаю. Пока не подсказывайте. Не смотрел. Не смотрел, да? А сколько годиков? 14. А, 14. Ну, фильм на такой боевик, конечно. Рано? Да, ну, как, не рано, но. Ну, не смотрел он его. Ну, пускай тогда отец отвечает. Арнольд Шварценегер. Шварценегер. Алпибак. Это что за дядя? Ким Чен эн ну, как все просто оказывается. Да. Такая очень умная. Ты что хорошо училась в, Нет, училась в, школе, рас, в школе, распознавания лис? Да, возможно. Ой, Первый вопрос. Столица Испании? Мадрид. Мадрид. Мадрид. Мадрид. Мадрид. Я тут Мадрид. Да? Мадрид. Как называется фирменный танец карнавала в Рио де Жанейро? А -а. симпроси, <связывая> <есть>. проси! <связывая> В этой песне есть это слово. Я Димон, да? да. Димон. Есть, можно. Димон тебе... подскажет. Ой, так, так, так, карнавал. Бачата нет, это не то. А ты умеешь бачата танцевать? Ну, не на камеру. Я могу. Это... Давай спляшем. Это будет э, чересчур. Чисто Была не по-краснодарски будет, ну, да, скажем? не поймут. <laughs> ладно. Ламбада, ё-моё. Санта-Ламбада. Симпроси. Энсимма. Амба. Дизайнер. Ну, я уже все сказал. Ламбада нет? Нет. Короче, смотрел Король Лев? Да. У Короля Льва, у Симба. Муфасы был Симба. Да. Ну, ну. Выбирай, изменяй одну буковку и получится самбо. Дизайнер. Столица Канады. Бля, вот так и думал, растеряюсь. Столица Канады. Ванкувер. Нет. Там, конечно, был движ, связанный с чем? С четырьмя кольцами олимпиада но это все канада так же реки. как и сидней понимаешь это все глобальное. глобально просто, очень простой это что негоже завалиться на нем от винта это типа подсказка ну типа да. от винта от винта, от. винта. Вот ну от и уже как бы это первые две буквы от от от тала от того Как неинтересно. Те, которые, думаешь, что очень, очень все неинтересно. Не, да, я могу сделать вид, там, типа, ой, надо, надо делать виды? Зачем? Очень сложный вопрос. Сколько музыкантов в квинтете? Надо еще немножко подумать. На Один пальчик, подумай еще. Опять? Пять! Пять. Так, что это за дядя? А, Брежнев. Серьезно? Ты, ты, ты все так хорошо знаешь? Да, вроде Брежнев. Назовись имя и фамилию режиссера фильма «Криминальное чтиво». фильма Позор-то! Позор-то какой! Да, да, да серьезно? Такое. Омерзительная восьмерка. Тоже самый популярный, какой, какой позор. Диме, сколько лет? 28. Малыш что у тебя. Да, да, да, да, да. Квинкин Тарантино. Вот. Круг людей, занимающихся творчеством и ведущих беспечную и беспорядочную жизнь. Это творческая интеллигенция, как правило, не имеющая стабильного дохода. Фрилансеры. Именно творческие ребята. Так их обзывали раньше. Можно и сейчас так обозвать, если ты знаешь это слово. Шабашники, шабашники, творческие шабашники. Есть вариант. Я не подсматривал. Это пафос богема Бомонд. Модерна. Багема? А почему не пафос? Пафос это. А почему не Бомон? Проявление. Как Бамонт бы а что? а это что-то похожее, но больше мне. Бамонт это интеллигенция. Да. Тип, да. О, Бамонт, подтянулся. Абогема. Да, типа. А богемы, а богемы, богемы да. Багема типа, это, типа, это, типа, это типа, то, что и нам и нужно. Богемы. Да. В каком фильме Шэрон Стоун сыграла подсадную жену Арнольда Шварценеггера? позора правдивую ложку нет вспомнить все нет с арнольдом шварстнеггером она была он все забыл этот качок вспомнить все очень сложно столица латвия а это все вопросы как бы да один за одним идут география чисто география. латвия латвия рига Какой-то актер. Я не знаю. Это я не знаю. Он здесь молоденький. Сейчас постарше. Я не знаю. Я фильм не смотрела. Смотрела фильм "Храброе сердце". Нет. Не смотрела. А "Безумный Макс". Смотрела. Ну старый фильм. Нет. А знаешь, был такой фильм, где он угадывал мысли женщин. Чего хотят женщины? Да, да, да, да. Знаешь? Я не знаю. Ты не знаешь имя? Да, ну вот смотри, красивый, такой симпатичный, глазки голубенькие. Нет, там просто. Понакидывай имен, может быть. Блин, я его видела много где, но я не узнаю. Как жалко, пипец. Давай вернемся к этому вопросу еще. Для диагностики какой болезни делают пробу Манту? Туберкулез. Сложный вопрос. Чьё либо мировоззрение. Точка. То, в чем человек убежден. Валь... Вот. Твоё имя можно назвать? Да. Какое-нибудь другое приставанием? Геннадий. Да. Геннадий. Может, прямо сейчас это прорекламируем твоего кореша? Давай? Ну, давай, только я-то не знаю. Ну, будешь просто не подсказывать. Так, во-первых, канал называется как? Сейчас узнаем. Дело в том, что у Геннадия Валерьевича есть друг, который жил очень много времени в Доминикане. Но он уже переехал в Палестину. Ой, не в Палестину, а в Майами. В Майами. И он с женой, с дочуркой снимает очень интересные видосы. Вот, например, в Доминикане есть много мест, о которых э, знают. Но есть те места, о которых мало кто знает. И вот кореш твой, которого зовут... Антон. Антоха. Побывал в этих местах и он не у него серьезный канал, извините меня, 100 тысяч подписчиков. Лена и Антон, кто здесь? 104 тысячи подписчиков. могли бы представить что такое вы где-то увидите а вот его я говорю: представьте себе что вот можно такое увидеть на канале антон и лена и он бывает в тех местах где хрен вы когда побываете а если приедете в эту страну то побываете там потому что у антохи посмотрите и уже будете знать где нужно побывать правильно поэтому у антохи целый килограмм видосов в доминикане а сейчас по ходу будет будете в майами Антоха с, с Леной. Что еще можно сказать про канал Энтони, Елены? О чем? Не знаю. Не знаешь. Надо туда зайти просто сам. Да, зай, зайдем, позырим, короче, чем-то еще добавим. Я, конечно, понимаю, что может быть очень много uh -huh. определений. Но у меня-то в телефоне написано оно одно. Поэтому можешь говорить. Все, что приходит на ум, оглядишь, а назовешь то, что у меня в телефоне нарисовано. Mm -hmm. Ну, если со стороны психологии рассуждать. Mm -hmm. Это э, слово, которое у меня начерикано, оно не со стороны психологии, оно такое, даже не знаю, какое оно. Мнение? Нет, мне не мнение. Сейчас. Есть такой мистер. Мистер. Олеся знает этого мистера по-любому, Олеся же любит песни петь. Дело в том, что сейчас тут стоит Олеся, а Олеся на другом канале, который называется Еширяев, участвовала в музыкаке. Музыка. Участвовала, Музыка. хорошо Я. она участвовала. Музыкаке попела. Смотри, есть такая группа или мужик, который поет, он мистер. Не подсказываем, мистер. Да Юлька. Ты знаешь? Знаю. Что, что за мистер? У нас еще много мистеров. Credo. Так. Или иначе, да. Грубый или жесткий, неделикатный, Грубый. Как можно назвать такого мужика? Хм. Грубый или жесткий, не Неделикат. Неделикат. Неделикат. Неделикат. неделикатный, не деликатный, не как комплимент. Далее, что же, как же его назвать? Как же еще можно Грубый. его назвать? Грубый человек, мужчина. Груб ну, он, он такой, он прям мужик, знаешь, ну, не обязательно, что он неделикатный, я, но он мужик. Он ты смотришь с него, какой же ты… Меня таким называют не оттесный, иногда. Не меня таким Кровь. называют, и если меня таким назовут, Грубье. я не обижусь. Грубьян. Нет, я не обижусь, хм. потому что я мужик. Человек тестостерон. Как же… Издалека я... и… Тебя можно таким называть. Ну, когда пойдёшь поближе, посмотришь Я на твои... Мягкие пушистые. Мягкие пушистые. <с волосы на То таким тебя уже не назовешь. Как же, как же. Опять подсказывать надо тебе. есть вариант ответов? Вариантов нету, но... Предатель Цезаря был... Похожим. Внешне он не был похожим, мне кажется, он был геем. Они все были геи тогда. Не и Не Сейчас тоже много средизм. геев. Так. Но он все-таки да, был. Это... Кто предал? Предатель Цезаря. Ужас какой, такой необразованный. Кто? Почему-то крутится на языке колигула. Но что-то я боюсь, что я ошибаюсь. Не знаю таких. А Ну и... как назвать мужика грубый такой? Идет, он прям, радиал. Мм, правда. Ты Как? Какой? Какой? А смотри, брат, на меня. Какой я? Какой я ложник? Кто я? Какой? Не могу сказать. Вылетело из головы. Вернемся вот позже к этому вопросу. Давай так сделаем. Я могу себе такое позволить. Это мое шоу. Вопросы за бабусы, понятно? Предводитель крестьянской войны. 1670-1671 годов Донской казак А это не который Емельян Пугачев? Нет Крестьянское восстание Нет Но он дал в 700 каких-то, по-моему, был, да, по -моему? Откуда мне знать вообще? Думаешь, ну, я все <с это знаю? Я ни хрена не знаю вообще Я троечник еще тот Тут не разберешься без этих самых Без 100 грамм не обойтись Без подсказок 100 грамм уже... Блин, надо подсказать Пивалдер есть такой пивас mm -hmm. на пивас специальное люблю. похоже на специальное специалочку полторашечку пил нет не знаю, было такого полторашки что там есть арсенал арсенал мотор вот это вот все степка стеразен да ух ты ешь. так ладно это что за дядя мысли что ли нет, нет нет нет не знаю тоже артист очень клевый русский советский советский не Он знаю. играл суперагента. Не знаю, не знаю. Славка, слава, слава, Слава. Фильмов я вообще... Блин, ты расстроила меня. Я хотел, чтобы ты сейчас была победительницей. Очень жаль. Душевный вопрос. В каком фильме телохранитель? Блин, я уже ответил на него сам. О, что такое инфантильность? Так Олеся не подсказывает. А -а -а. Инфантильность. Ну, слово несложное, согласись. Легкомысленность. Ну, легкомысленность. Ну, глупость. Нет, Ну, не легкомысленность, мне кажется, не особо подходит к этому определению. Несерьезность. дай ка я подглянул, что тут у меня написано. Несерьезный такой человек, инфантильный. Да? Нет, нет. Ну, Инфантильный мужик. мужик. Инфантильный Какой он? он? Как он себя ведет? Как кто? Как телочка. А еще как, как, как кто? Как ребенок. Потому что он незрелый. Да. И он не... Ответствен... Ответственность не берет за свои решения. Безответственный. Незрелый. Боится брать ответственность за, за свои какие-то решения. За себя, да. за чужие, что более. Ой, подожди, надо, надо подожди, войти в роль нужно, подожди. Надо же тоже исполнять как-то, да, подождите. Как там делать? Карандаш. A pencil. Stool. A table. Uh, yes. Девушка. Чувиха. <laughs> да не, по-английски. Girl. О, oh, yes, yes, girl. Uh, имена этих актеров. Oh, О, это, это я не вспомню. Доцент. То, что это джентльмен удачи, знаете, давайте не будем тут да, детский да, сад то устраивать да, да, что да, за актеры актеров я вообще я не какой я никакой позор какой позор угу. 28 лет стоит да, он да. сиськи все лохмато грудь не знает не знает таких сумасшедших актеров ну лица хотя бы у тебя есть лица есть а зовут их как я вообще не помню кого-то 0 не сюда Вспоминаем мизансены. они приехали на дачу к барыге одному На качельке катаются До этого они... И Чувиха, барыги этого, дочка Не, только Леонова На метре приехал Второго без шансов вообще, я не помню Ну один был А хорошо здесь ветерка нету Вообще очень хорошо Да. Там сдуть может Короче, я тебе наполовину помог дальше. Да, я же не помню вообще. Я еще Леонова мог вспомнить. Вот, да. Я хотя бы помню, что есть такой персонаж, забыл, как его звать. А второго нет. А что, вы не видели мое шоу Музыкака? Переходите а все... Ой, прости. Переходите все срочно, дружно на второй канал, который называется Еширяев, и там вы увидите шоу Музыкака. Это шоу, где я пою песни, а люди должны ответить на эти музыкальные вопросы. Но у ребят не будет вот на втором канале. Ну, именно в этом шоу. Ладно, два раза Так, так, так, так, так, так, так сложилось так получилось. Да, да. Да. Вицин. И очень топовый актер. Мой любимый, кстати. Савелий, мой любимый актер. Дерл. О, ес, ес, дерл! Ес, ес! Имя королевы детективов. То видео, которое уже было предыдущее, я монтировал его сегодня, поэтому это и песня на языке я поставил в игру, вертится. Вопросы, я не знаю ответа. Ну, королева детективов. Понятное дело, писательница. Это я понял. То самое. такая? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ее знает каждый младенец. Краснодаре. Просыпается и говорит, кто королева. меня почему-то в Крым была ассоциация, что в Краснодаре, Краснодаре живут одни армяне. Почему-то я так думал. Почему я так думал вообще? Почему? Я не знаю. Очень странно, не понимаю. А тут много этнических групп живут. Да. Но я вижу только вас белых славян. Мы загорелые. Одни славяне, брат. Ну. Надо слева, вправо. Кафе Краснодар. Вольтус. Вольтус. Меняем локацию, чтобы посмотреть на это кафе. Кафе, который придумал Сергей Галицын. Так сюда, сюда. сюда Николаевич сюда. Галицкий. Тем более. Да. Сергей Николаевский. Так всегда уважительно относитесь к его фамилии, когда я называю его Львом Голицыном. Все меня ругают. Лев особенно Голицын, это шампанское. В шампанское да. И в комментах мне тоже там зачесывают всякую хрень. Да. Здорово претендент на чем мы остановились -то с тобой остановились на да. том кто предал Цезарь нет подожди я второй вопрос что тебе говорил да ты же на этот не ответил да. а я что-то ушел а королева детективов а королева детективов она ахматова есть такая по-моему не она не она не она не она кто же кто же кто же вы я почему я забыл давай есть группа группа даже такая музыкальная Музыкальная группа есть такая, рогового направление. Группа, рогового. Если честно, я как бы не знаю, что поет эта группа, потому что я есть варианты, не особо рогового направление. Ищ, да. Хороший пекал варианты есть только там, где сложно. Там, да. где легко, я никакие варианты. А мне почему-то крутится же... Жанна Дарк, но это не та женщина, определенно. Конечно, на... она была хорошей ну, писательницей. Да, она да такой, но ее сожгли, к сожалению. Вот типа ты шаришь, да? <laughs> ну, да. Ой, же... Очень сложно, очень сложно. Ой, как же ее зовут эта женщина прекрасная, подарившая нам столько детективов? По Подари телевизору ее бессон... сердечко мне и скажи. Она написала убийство. Кто же это написал? Короче, Агата Кристи. Агата Кристи, конечно. Агата. Кристи. Не сложно было? Ну, это ж надо помнить. Назовите чернокожего героя Владимира Высоцкого. Не знаешь. Ты знаешь? Сейчас. Не, не знаю. Я думаю, не знаю тоже. Араб Петра Первого. Да, все верно, конечно. Какой князь окончательно устранил режим Ордынского Ига? Ух ты. Князь? Князь. Князь. Я думала, О, царь, динский князь, Хрест. Слушай, не это самое. Не ответишь он? Это же где-то 13-14 век, да? Кто там был? А есть что-то там? Может, это тоже пиванное? Что-то -то. связано с Ильем Муромцем. Я шучу, конечно, не связано и хрена с Муромцев. Ну, это же бал бал баллады. Бен Бинтон. бейсбол Так а с чем? Ну чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть, блин. Совесть имей, поводить, подсказать <свес> Я не знаю, как подсказывать. Ну как... примерно, там, не знаю, как. Ну как бы имя у него очень распространенное. Саня, Серега. Ну Серега точно нет. Ладно, <свес> Саня. Распространение имени я и не знал, Значит, ник... Александр. Не знал никогда. Александр. Но... Никакой не Александр. В смысле, а какое еще распространение может быть? Александр. Это ты Азамат? Так. Нет, ты не Азамат. Я не Азамат. Азамат тоже хотел меня встретить. Да я там. Айрат. Не, Гомер, нет, нет, нет, нет. Похоже. Не Айрат, да? Листа по аватарке. Гомер, нет. нет Гомер тоже раньше. не ты. Нет, нифига, да. Не еще, еще, еще. Алена, нет. Не, давай я... отвечай на вопрос. чуть-чуть а то... натолкнуть на мысль. Здравствуй, нет, это тоже не то там не спасибо я тебе а вот уже ж был вот. Алексей? алексей конечно я говорю какое-то Ну, я посмотри как на свою я рожу дитя. я подумал какой-то какой-то маленький азамат ему 17 лет только права получилась даже встретить он хочет на такси да я хотел тебе ладно ладно глупый человек это иван 3 Пятый вопрос очень все просто но для тебя, Юля, выражение пренебрежительного отношения к общепринятым нормам морали. Господи, как все. Как все сложно. Это сложно. Матом нельзя сказать. Ты! Ты вот такой вот человек. Пофигист. Нет. Я не понимаю. Ладно, подсказку тебе даю на букву С. На букву С. Так, Алексей, я наблюдаю, я наблюдаю за Перебежи тобой. Пускай Юля все сделает сама. Угу. Да, это определение на букву С. Это одно слово. Это одно слово. Нет, я не знаю. Заканчивается на букву М. Где Первая буква посмотреть? С, последняя буква ну, М. Пожалуйста, постарайся. Ну, Юльк. Ну, проведи аналогию между этими буквами. Ну, пожалуйста. Mm. Ну, иди сюда, иди сюда, потому что не понимает зритель, что здесь происходит. Сейчас скажи, проведи вот аналогию и скажи, что Ну, вот первая буква С, ну, последняя да. М. М. Вот, поставь вот эту букву сюда, последнюю сюда, и вот внутренность заполни. Ну, заполни ты внутренность. Ну, заполни внутренность. Ну, Юль, ну, так говорит, ты! На букву С только М там чуть-чуть другое. А чувство это вот это. Ты! Ты... Переходите на канал и Это малецка, конечно, выстреливает. Что творит она? Что творит? Участвовала в игру. Участвовала. <с> цинизм. Цинизм, циник. О, Господи. Нет, ну я бы не надумалась. Цинизм, цинизм. В конце фильма Телохранитель, когда она остановила самолет и побежала к Эвину Костнеру, заиграла эта песня. We always love you. Давай споем ее. Тяжелая, сам... тяжелая песня, конечно, тяжелая. Ну, для тебя не такая что тяжелая. Нет, как раз таки для меня ну, она оказалась тяжелая. Ну, очень нормально я не заваливал тебя скажи честно у них нек некоторые меня ругают что я такой плохой Нет. человек заваливают там не знаю пожалуйста это ваш приз прошу прошу пани Спасибо. Там, морожка там не знаю там Чем мы будем твой инстаграм всем рассказывать там Можно. свои став... все бизнесы которые у тебя там есть бизнесы там, не, не да. все в инстаграме можно подписаться инстаграм mr.safecraft ну, мы без визитки, Какой там Майнкрафт надо? МР Сейфкрафт. Привет всем, кто смотрит, родные, близкие. Всем добра. Вот этому парню миллион подписчиков. Слушай, в общем, всего хорошего. знаешь, наверное, да? Ну, я даже думал, что ты спросишь меня об этом. А, лично да? не знаю. А, лично не знаешь? Даже, честно я скажу, думаю, не вот особо случайно. Я все случай. друга знаете в этом. Он же уже не да. ростовский. Бас, Москаль. Тоже. Москва. Москаль, я Блин, благодарен. Прическу же. видел его этот. Это что же с прической. У меня-то, посмотри. У меня-то модно. А он-то себе сделал кучеряшка? Я видел. Кучеряшки это И еще будешь гнать на Егора Крида. Хочу передать привет своей маме, Светлане. Привет. Чего? Давай, давай. Я не знаю, что сказать. Нет, слушай, это, видос. А, это, это видос. Привет! Настоящий. Привет, скажи, привет. А, слушай, это мандула, мне уже что-то прекращает. Мандула? Это... Да. Это ну, прикольная Ман, мандула. Ну ладно, конечно. Ну, ладно, еще похожу с ней. Подожди, под, подмыхание мокро. Сухо, сухо, все, сухо. Сухо, душно. Да. Да. Салям алейкум, чакахан, как говорится. Спасибо. Да. Приезжай еще. Ты же завтра-послезавтра еще тебя можем будет. Да, я. Постой. У меня мало подписчиков. А зачем тогда тебе надо показывать все это? А чтобы было больше подписчиков? Совершенно верно, в этом же должна быть польза Зачем тебе подписчики? Зачем мне подписчики? Как, безусловно, расширение аудитории а, все, я так и думал Соответственно, заказы А, так а что ты там делаешь-то? Вот, произвожу мебель Мух ты какая, симпатичная мебель, а Пронированные изделия Ну давай Строго тогда, тогда тем людям, которые воспользуются этими услугами делать какую-нибудь скидку, я не знаю 10% можно А что нужно сделать? сказать им? от канала не лимпо лимпо по прекрасно все прекрасно здравствуйте лимпопо дозара мы сразу поймем уже тогда прикосновение вот ну песка спасибо тебе что ты прикатил тебе спасибо тоже радость ну вот это моя поездка в краснодар вот такая прикольная оказалась спасибо всем краснодарцам за то что поучаствовали в моем вот этом шоу вопросы за бабуса переходим на второй канал я и смотрим все все, как все было, как, как как все было. Влог, там этот не влог, и шоу музыка, музыка на втором канале Сумасшедшие. Как я уже говорил в каком-то видосе, друзья, приглашайте меня в, свои, в свой город, в свою страну. Покупайте мне билеты, и я с привыкким удовольствием приеду куда угодно и с удовольствием поснимаю свои сумасшедшие видосы. Я всегда советую сделать много этих аккаунтов. Каждому из вас штук по 10 аккаунтов у вас есть с каждого аккаунта, чтобы был просмотр этого видео, лайк и комментарии всякие разные. Пишем что-то такое удивительное, а потом слово лимпампо. Вот так я придумал сегодня. Спасибо. Пошла. Запись пошла. Ну вот и закончилась мой трехдневный отпуск. А... Где, где мы были? В Краснодаре. В Краснодаре.